Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, вы снова попали на канал Таунспиро Гейминг, и мы вновь продолжаем проходить Дайлай 2, Stay Human на высокой сложности. Что ж, у нас новая задача, а это найти биомаркер. В тот раз, в прошлый раз, точнее говоря, мы просто пытались добраться до безопасного места, где нас хотя бы кто-то приютит. Так, у нас опять есть тайник игрока, и тут есть какая-то дополнительная снаряга. Из дополнения. Ну давайте ее быстро получим. Может даже напялим ее. Но я почему-то сомневаюсь, что ее можно будет сейчас надеть. Хотя, Хотя кто нам запрещает, по сути? А? Кто нам запрещает это надевать? Стандартный наряд, ä, параплан, крюк-кошка. Крюк Короче, это все нам еще недоступно. Так, мы можем уже надеть какую-то экипировку, но... Слушайте, она, по-моему, как раз напоминает... Ä... Броню миротворцев. Так что, несмотря на характеристики, я пока не хочу это носить. Если мы будем иметь дело с миротворцами, то я, конечно, для антуража уже буду тогда это носить. А пока что нет. Пока что и так хорошо. Так, надо... Надо бы разобраться с вещичками. все таки ладно, ХРФ пользоваться каким-то, блин, сломанным хламом. Пора что-нибудь использовать крутое, я думаю. Вот здесь можно что-то изменить а у меня правда никаких модификаций нет ну ладно М все я буду пользоваться зеленым оружием да так мы, короче в халупе he она э или как его было э -э имя да э -э ничего нету на улице интересного нам нужно выйти вот здесь Опа, ночная вылазка Ночью город э, наполнять зараженный Безопаснее передвигаться по крышам И крикуны, не забываем про них Держись крыш, чтобы тебя не заметили крикуны Знаю Не хотелось бы с ними встречаться О, здесь можно подлечиться Но ну, вроде у нас и так как хп полно Как ты туда свою вторую жену? Ни разу в жизни не гнал так быстро Воды отошли на три месяца раньше у тебя есть дети? Того спасти не удалось. А других, я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? И то верно, но, к сожалению, все равно это грустно прозвучало. Жесть, как-то тут совсем опасненько. Ладно. Ой-ой-ой-ой. Нас не должны спалить. Нас не должны спалить. Блин, а тут много чего есть. Прям реально. Ну ладно, у нас есть дела поважнее. Все-таки биомаркер это намного важнее, чем исследовать город. Исследовать город будем потом. Опа. Опа. Опа. Жесть, выносовости прям еле-еле хватило. Почему мы ночью пошли? Ну ладно. Опа. Так, все-таки без фонарика ничего не видно. Надеюсь, зомби фонарик не увидит. О, открыть можно? Можно ли открыть? Пожалуйста, скажите, что да. Замок сломан. Черт. Не страшно. Ищи старый автобус. Автобус? В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. О, это отлично, знаете ли. Кстати, здесь надо быть аккуратнее. Все-таки у зомбарей тут рейтинг 2, уровень 2, грубо говоря. Поэтому если уж лезть к ним, то очень-очень аккуратно. Потому что мы по сравнению с ними первого уровня. Я отметил безопасный маршрут. Жду тебя там. Хорошо, хорошо, я уже иду. Тут правда сумок так много Ты... жесть валяется Сюда. О, где-то там. Здание, да? ГМ таких Когда настал этот пиздец, они набрали добровольцев для опытов, платили им кучу денег, и что в результате? Куча дерьма. Жесть. О, письмо, грубое прощание. Ну кстати, а если быстро прочитать, что там? Привет, папуля, знаю, ты придешь сюда искать меня, так что решил тебе написать. Оставь меня в покое. Ладно, а... Сейчас. А... Тебе было 15 лет, плевать на меня. Короче, пошел в жопу. <laughs> Ладно. Сурово, ну да. Пос спасибо нашим героям. Да, все-таки здание очень большое, и... А вот в чем за гостка-то? Не очень понятно. А... Эйден. Он же вряд ли доброволец ой не, не скатывайся не Ваши вносились на нуле Подождите, пока она восстановится Хорошо Мне кажется, вот Эйдена откуда-то спиздили Вместе с Май, соответственно не, Ой, не Май, а Мей Как ее? Да, Мия Вот, и на ней, и на нем И на остальных детях вот и ставили опыты это мы уже и так поняли Кстати, а что это у меня за штучка-то Мигает? Она еще и... Звук не сдает, кстати. Дверь заперта. Умеешь открывать замки? Конечно. Ключом. А если у тебя нет ключа? Хакона. Я прошел тысячи километров. Думаешь, меня остановит дверь? Ладно, просто спросил. В этой комнате есть все нужные инструменты, маэстро. Тут Под есть инструментами ты вот имеешь в виду металл отмычки. да? Ну, давайте сделаем отмычки. Так, ремесло, делаем. Я сделаю, пожалуй, штучек 10, да. Кстати, смотрите, сколько у нас уже металла, 156. Жесть. Отличная работа. Взлом. Ну, короче, взлом, как в прошлой части, Дайнлайт, ну, типа, как в Дайнлайт первом. Но, в принципе, он спижен из Fallout и из Скайрима. Так, открываем. Давай, давай, давай. О, отлично. А, ты не врал, свое дело знаешь. У меня не было выбора, мне пришлось этому научиться. Подумаешь, что такого раз мы уже воровали, как бы в прошлой части э, на крышах эти тайнички <сасы> всякие. Что за черт? То подумаешь, типа взломать дверь, особенно в условиях постапокалипсиса, когда речь идет о выживании. Так, забираем Всякий здесь хлам и лезем наверх Оп -па. Вот так вот Кстати, а здесь есть что-то рядом из лута? Я очень хочу лутенский О, все-таки есть Смола, берем А что еще есть? Опять какой-то ящичек небольшой и тут у нас тряпки, да. И ромашка. Ох, без ромашки никуда. О, а что это синее такое? Ультрафиолетовые грибы. Они частично восстанавливают иммунитет. Хорошо. Приму это к сведению. Значит, все-таки вещичка полезная. Вот уже лаванда какая-то появилась у нас здесь. Так, все, взяли, что хотели, да? Я хочу кое-что из вещей распределить. А, все и так уже распределено. Так, заперто изнутри. Понятно, значит, лезем наверх. Вот так вот. Опа. Так, здесь можно проползти, кстати. Прикольно. Так, забираем смолу. А что у нас? Что это у нас здесь? Сейф. А его нельзя открыть? А? Что за дела? Ну, ладно, допустим. Ой, аккуратно, аккуратно. Здесь главное, кстати, не упасть. Но вроде пока все вполне легко. А, в плане как забраться и прочее. Сейчас поможем тебе, Хакон. Поможешь. Да, да, я уже здесь. Ой. Не хватает селенок все-таки, да. А... Зона. Не шуми. О, наверх можно будет в теории забраться, но мне кажется на данный момент это очень очень тяжело. <laughs> Чувство выживания, выживаем, выживаем. Вы же, вы же, вы же. А, ладно. Выживаемого. Да, да, я же правильно сказал. Подсказывает, что здесь очень много зомбарей. Что стоишь? Мог, мог бы сам открыть. Почему я должен открывать? Ну ладно, открываем. Опа, опа. Какая-то детская часть больницы. И у Уайдена какие-то флешбеки начинаются. Ловит очередные трипы, Да. ну ну что здесь что здесь что тебе это напоминает напоминает все твое детство да когда на тобой опыты ставили какие-то челики эйди, а ялы эйди! палы эйди, где ты? это плохая идея С было бы не так весело. что ты делаешь Стене. Пиздец! Вот это вандализм, понимаемо. Наказать, наказать за такое, в угол поставить и оставить без творожка. Опа, вальц. Все в порядке? Нет, Уайда на какие-то реально проблемы. Точно. Поговори со мной. Это больница. Я уже был раньше в похожей. На объекте ВГМ? Их в городе несколько. Я кое-что вспоминаю. Я ищу свою сестру Мию. Я уже рассказывал тебе о Вальце. Упоминал что-то, да. Не знаю. В голове все перемешалось. Ты подавляешь воспоминания. Как и я своей третьей жене. Еще и эта инфекция. Не унывай. Мы найдем маркер и все выясним. Идем. Спасибо. Да, спасибо Хахон за моральную поддержку, особенно в такой психологической тяжелой ситуации для нашего главного героя. Так, забираем тряпки. Видимо, это пеленки какие-то использованные. Какая гадость, ужас. Лутаем рюкзачело Больше пока что из лута я ничего не вижу. Ну что ж, спускаемся вниз. А вот еще лутенский. Опять какая-то мусорка. О, зато металл есть. И какие-то таблетки. Что такое, что такое? О, зомби. Фига себе, спят что ли что а ну да они спят реально спящие красавицы ага. нужно пройти мимо них если пригнешься и пойдешь медленно они тебя не заметят хорошо Подойдёшь хорошо близко и тебе конец не будут подходить знаешь. близко Страшненько сейчас будет тут по стелсу проходить. Особенно, когда понимаешь, что они в разы сильнее тебя, наверное. Ну, то есть, так просто ты их не убьешь. Черт. Аккуратненько, аккуратненько ползем. А может, свет включить или нафиг? Не, это, думаю, плохая идея. Или можно попытаться. пиздец пиздец пиздец аккуратно аккуратно так ползем-ползем-ползем-ползем все-таки фонарик чуть-чуть рискованно использовать Так, аккуратненько ползем под столиком. Жесть, конечно. Что-то у вас, ребятки, очень-очень много. Вот будь у меня какая-нибудь граната, вас всех было бы легко подорвать. А так? А так это все проблематично делать. О М -м, А тут э, уже трупы в мешках. Косточки, наверное, сплошные. Фу. Гадость а, какая-то. Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, БГМ начала поливать город этим дерьмом. Круто помогла, да? Mm -hmm. Что-то не особо помогло на самом деле. Чел, у тебя, у тебя ноги отобрал кто-то. Какая-то крыса спиздила. Ты в курсе? Короче, соболезно тебе. О, смотрите, там какие-то фиолетовые ящички подсвечиваются снизу. Жесть. Явно там что-то внизу есть интересное. Вопрос только в том, а сколько мы еще можем продержаться в тени. Ой. Так, лутаться здесь опасненько, я считаю. Опа, пигменты. Это что-то необычное. Так. Слушай... Ты мне говорил об этом, как его там, Вальц? Да. да, Вальц. Почему ты его вспомнил? Потому что я помню, как он проводил какие-то эксперименты. Не только он их проводил. Было несколько таких городов, как Велидор, полностью отрезанных от остального мира. Многие работали над вакциной, Эйден. Но в мире слишком много мудаков. Не то слово, не то слово, Хакон. Таких мудаков в жизни... Да хуйща, да хуя. Ой, иначе вообще не сказать. Так, не забываем Лутенский, кстати, кажется, уже какой-то покруче вот попадается. Ну, смотрите, уже алкоголь даже. Что такое, что такое? Ну, давай, открой лифт. Опа, что там? Ну, ладно. Жив там. Вроде как живой. Осторожно. Он шатается. Давай. А точно стоит прыгать, а? Ой, ой-ой-ой. Бля. -ой -ой. Бля. Сейчас же ебанемся как вниз так мощно. Как он, спасай. Спасай! Спасай, говорю! Блядь! Сука, это больно! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ты живой! Вроде-да! Кой, как живой еще, да? Можешь забраться? Конечно, секунду. Поторопись, у нас нет времени. Ну, сейчас попробую, сейчас попробую. Дай бог, чтобы выносности хватило. Так, вот только здесь цепляться, да? <связывая> нет, не хватает <связывая> выносности. Постой, у меня идея. Помнишь, Какая как идея? Сель, которым я тебя угостил, в мастерской. Ингибиторы. Точно. <связывая> Ты упал на первый этаж. Там внизу есть склад ВГМ. Ищи бело-зеленые ящики. Там должны быть ингибиторы. Примешь еще одну дозу, силы вернуться. Окей. Ключ доступа в ВГМ. Это высокотехло... э, высокотехнологичное шифрова... шифровочное устройство, которое открывает двери и сундуки с логотипом ВГМ. Он активируется, если вы недалеко от контейнера с ингибитором. И отображает расстояние до тайника. Если вы близко от контейнера с ингибитором, удержите Q, чтобы использовать чутье выжившего. Хорошо, понял. Все, ингибиторы, получается, нам. Ой, как нужны? Да. Да, бля, отпусти. Все, молодец. Отпустил. Идем сюда. Давай, давай. Открывай, открывай дверку. Ой, блядь. Опять ты. Блядь, ты Bluetooth. такая пиздец. Не шевелись. Ты с ним не справишься? Я знаю. Видел ублюдков. Тихо, тихо, тихо. Пиздец. Хорошо, что убежал. Очень хорошо. А здесь как-то опасненько лазить все-таки. Попытайся его обойти. Конечно, попытаемся. Мы с ним сейчас тягаться не по силам. Ну, типа, не сможем вообще никак тягаться с ним. Не по силам этот товарищ нам. Да нам даже обычные зомбики еле-еле даются. Куда он хоть побежал? Вот сюда? пропуск, да? Пиздец. Так. Много тут зомбарей все-таки, да, много. А что у нас здесь? Заперто изнутри. блять? Эх, придется все это обойти дело, да? Ну что ж, ползем. Главное, чтобы никто не проснулся. Ой, бля, ой, бля, ой, бля. Мы должны... Забрать здесь лут по максималочке, по возможности. Блять. Ты ж сучка. Пиздец. Так, вниз, вниз. Отлично, отлично. Ползем Это дальше. Ты... Поторопись. Если он найдет тебя, ты труп. Ой, блядь. Не, я в соседнее помещение точно не хочу. Что-то там какие-то ужасы, судя по звукам. Да открой же, блядь, ёбаный пиздец. Давай-давай, открывай скорее. Эйди, Эйден Шмейден, скорей! Идём на кухню. Эм, Ам... вовремя флэшбеки, вовремя. Я боюсь, Мия. И я тоже, и я младше. Не трусь, Иди. Вдруг доктор увидит нас. Не увидит. И вообще пусть сначала нас поймает. Идем. не отстаньте. Заходишь ты внутрь что ты стоишь Там, бля, монстр какой-то А ты тут своими, бля, флешбеками Играешься Вот именно, не трусь, че тебе боятся, Мы уже тут самую тяжелую часть, по сути, уже прошли Сейчас ингибитор будет Будет прям замечательно И лутенского тут много Разве это плохо, а? По-моему, это очень хорошо о, обнаружен контейнер с ингибиторами Это великолепно О, какие-то окислители еще нашли Они прямо синего качества Это, это значит прямо Даже редкое Да Так, сейчас все сделаем Долутаем И теперь открываем этот контейнер И что же у нас здесь камуфляжные бриджи, смола, смола, смола и ингибитор. Ингибиторы это единственный способ повысить выносливость и здоровье. Также они позволяют получить доступ к некоторым из ваших навыков. Для каждого улучшения нужно три ингибитора. Ингибиторы можно найти в ящиках ВГМ, которые спрятаны в изоляторах ВГМ и в ВГМ аномалиях. А также можно тщательно исследовать местность. Так Нам нужна выносливость Потому что с выносливостью у нас очень все плохо Все, вкачиваем Великолепно У нас даже сопротивляемость повысилась на пару секунд Мало, конечно, но ладно В чем дело? ингибитор Прекрасно Возвращайся к лифту, я жду Ну все, теперь мы сможем Хорошо так лазить ну ладно, могли бы, наверное, и лучше лазить, но для начала неплохо. Так, к вам, товарищи, я идти не собираюсь. Все, теперь можно лезть Шапан. наверх. Лезем. О, выносливости прямо хватает, да? Хватило, господи. Отлично. Я нашел маркеры. Сейчас потоплюсь. Нужно все тут долутать, пока мы в больнице. Вот здесь очень много полезного хлама, на самом деле. То есть, если уж лутаться, и при этом, если нужен прям хороший такой лутенский, вот реально можно идти в изолятор ВГМ и в подобные места. Не, ну луту прям реально много. Главное ничего не пропустить. Так, таблетки какие-то, тряпки. Ой, еще таблетки. Кто выкинул таблетки? Вы что, тупые люди? Ну, как так? Как вам вообще не стыдно, а? А наверх, кстати, можно забраться? Здесь заперто, ну ладно Так О, а наверху зомби-то много, да Ну мы вроде как там и проходили мимо Что там за фиолетовый ящик? Пиздец, а можно Можно там как-то заутаться, нет? А? Нельзя? Ну ладно Хорошо, убедили Ну давай, все Время пришло Биомаркер, это биомаркер. Как ты себя но Хорошо себя чувствую. Все, а, давай мне биомаркер. О-о, отлично, отлично. Давай, надевай, надевай. А? В смысле? А? Ой-о. Блять. Блять. Ты ой, бля, ты ой, вас... бля бежим сколько сколько 30 секунд серьезно это же почти нихера давай-давай-давай Ой, блять ты сучка ебаная пиздец бежим бежим бежим блять как же тут много этих мерзавцев пиздец Адъебы же. Видишь? А, я же Ой-ой-ой-ой. И проваливай отсюда. Что бы ты без меня делал, пилигрим. Я не хотел быть пилигримом. Просто так вышло. Я бродил по свету по другой причине. Я искал сестру. А что потом? Потом. Что будешь делать, когда найдешь сестру? Ну, по факту я хз, но можно где-то поселиться. Я бы так сел. Не знаю, как бы сам Мэйден решил, но пусть я сделаю за него выбор, да. Я найду какое-нибудь тихое местечко, где мы будем жить. Так как я заразился, придется где-нибудь осесть. Куда вы пойдете? Где угодно лучше, чем здесь. Ха, скромные запросы. Я найду место, где люди не боятся пилигримов, не боятся меня. Было бы неплохо не убегать и не прятаться. Всегда хотел половить рыбу. Рыба хорошо это очень хорошо рыбы это прекрасно Но, а у меня есть конкретный план ты ну, дай, поделись планом. я бы хотел жить в океана наверное там бы все было проще всегда хотел научиться серфингу. ты что нашел кучу старых открыток не смейся над моими мечтами знаю одно из города нужно выбираться он меня убивает. Прямо изнутри. Ты поможешь мне? Да, она отсюда не близко. Мы оба зараженные, и люди не хотят жить рядом с пилигримами. Ф нахер людей. Я тебе помогу с ними. А ты поможешь мне выжить в пути? Ты знаешь дороги, умеешь выживать в пустошах. Что скажешь? Мы прикроем друг друга. Как тебе план? Ну, чел, как-то дохуя, у тебя слишком доверие ко мне. Эм... Слушай, я даже хз, у тебя план, ну, как-то до океана реально не близко. Давай так, я не хочу тебе ничего, не, ничего обещать, так что просто посмотрим. Посмотрим. Я еще не достиг своей цели. Ну да. И пока не достигну, я не смогу помочь. Вот, верно, верно Пойдем. говоришь. Ладно. Насчет твоей цели Вот как обстоят дела После убийства командира миротворцев Они перекрыли дорогу в центр Пытаются помешать сбежать убийцы. Чтобы попасть в рыби глаз Надо их перехитрить Как? Как перехитрить? Ну, я знаю, когда они меняют часовых Это наш шанс Нужно собрать вещи для перехода Я прикину наши шансы А пока Осмотрись передохни Ха, пойдем покажу кое-что о сейчас покажешь <звы> Ха, мне нравится те двери уже закрыты да ну ладно зато у нас есть биомаркер основную проблему уже решили осталось э, уже сосредоточиться на основной задаче держи тебе пригодится что что о бинокль старый Велидор. здесь много интересных мест ну сейчас посмотрим сейчас посмотрим а как а как использовать какая буква там б а, хорошо что это Ветряк мастера в старом велидоре. Хорошо. А что еще есть? Много зараженных, да. Это что? Видишь церковь? Ветряк какой-то. Самый центр района. А, базар. Ага. Все. В понятно. городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? А если нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Разве может быть хуже? Я свяжусь с тобой, когда все улажу. Окей, uh, okay, ладно. Все, можно тогда в следующий раз переться на базар. Открыт... Uh, теперь нам открыт, в принципе, мир, да? Так, вам доступно управление масштабом карты открытого мира. О! О! О. У, у. Жесть, какая карта. Все-таки большая. Новообретенные <laughs> утраченные земли. Жесть. Эти слова точно сочетаются? Ну, ладно. Короче, на базар в следующий раз пойдем. Добро пожаловать, Виллидор. Э, тут есть безопасные места. Здесь торговец, место отдыха, тайник. Так, нам нужно использовать бинокль, чтобы открывать всякие ветряки и безопасные зоны. Есть события? Хорошо, хорошо. А задание мы выполнили, да? О, и даже оружие получили всякое. У, Жесть. И даже ресурсы получили великолепно. Ну ладно. Я думаю, что на сегодня игры достаточно. Так что будем потихоньку заканчивать. Ребята, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если оно понравилось, то поставьте палец вверх. Не забудьте подписаться. А с вами был Леонид. Что ж, всем удачи, всем пока.